Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с методами решения задач по теоретической механике на примере вот данного сборника заданий по теоремеху Яблонского с авторами вот это издание. Сегодня мы будем решать задачу из динамики, вот из раздела «Динамика механической системы». В отличие от предыдущих задач по динамике, с первой по шестую, которые рассматривали динамику материальной точки, мы переходим к разделу «Динамики механической системы». Под раздел «Основные теоремы динамики механической системы». Задача D7, задание D7 знакомит нас с применением теоремы о движении центра масс. К исследованию динамики механической системы Мы, э, давайте прежде чем начинать решение этой задачи давайте рассмотрим разделим наш наше поле сейчас мы сегодня выбрал черного цвета Давайте рассмотрим, в чем состоял принцип, в чем состояла теорема о движении центра масс. Она состояла в том, что движение центра масс МА центра масс подчинялось внешне по смыслу, являлось общество выражением, что Второго закона Ньютона. Сумма всех сил, которые действуют на тело по всем индексам И. Только здесь речь идет о всех внешних силах, которые действуют на тело. А М это масса всей системы. То есть, если рассматриваем какую-то систему, которая состоит из нескольких точек. Я рассмотрю, допустим, дискретное состояние. То есть, М1, М2, М3, М4. И на эту систему действуют так или иначе какие-то внешние силы. F1 внешняя, F25 внешняя и так далее, и так далее. Не внутренние, обратите внимание, все внутренние силы, то есть силы, которые действуют, например, силы тяжести между этими там двумя э, телами системы, они в это уравнение не входят. То есть все внешние силы, э, которые действуют на систему, если их просуммировать, то выясняется, что существует такая точка C, Напомню, что ее радиус-вектор, радиус-вектор точки С, как находился, суммировалось. Радиус-вектор каждого тела системы, каждой массы системы, с каким множителем? Вот этой, собственно говоря, массы, и деленной на общую массу системы. Очень Общую массу системы точек, я пишу все для дискретного случая, поскольку нам именно это понадобится задача, мы Будем обозначать опять m. То есть фактически здесь написано, что сумма радиус-векторов, взятых каждый со, своим, со своей массой, делит на общую массу системы. Вот если я продифференцирую вот эту штуку два раза, то есть здесь фактически написано, что mrc, вот этот радиус-вектор, его вторая производная, вот таким образом связана с суммой всех внешних, Сил, то есть, равна сумме всех внешних сил. Собственно говоря, это и есть теорема о движении центра масс механической системы. Вот у нас сейчас эта задача будет показывать, как же применяют эту теорему. Задача состоит в следующем. Тело, тела 1 и 2 движутся, вот тело 1, вот тело 2. Они движутся с помощью различных механизмов вот, по поверхности тела 3. Тело 3 находится на горизонтальной плоскости, вот третье тело. Фактически задача состоит, вот я вижу, из двух. То есть в первом случае предполагаю горизонтальную плоскость гладкой, во втором случае предполагаю горизонтальную плоскость шероховатой. То есть вот эту плоскость, на которой находится третье тело. Итак, что нам нужно? Давайте для первой задачи. Предполагая горизонтальную плоскость гладко, определить зависимость между перемещением третьего тела S3 и относительным перемещением первого тела. Относительным, значит, имеется в виду движение этого тела по поверхности третьего. То есть, вот закон изменения, вот, да, вот этот вот каток, вот как его центр перемещается по данной наклонной плоскости. Если механическая система в начале рассматриваемого движения Т0 находилась в состоянии покоя, то есть в начальный момент все три тела находятся в состоянии покоя, причем s 1 р 0 с 2 r 0 то есть относительные системы координат, их, их начало тела отсчета находится в положении равновесия. То есть у первого тела вот здесь, у второго тела вот здесь, у третьего тела. Ну, если берут вот от э, этого угла, то здесь можно и с центром масс связать. То есть вот здесь. Это сейчас не принципиально. Для удобства можно и так изобразить. Определить также зависимость горизонтальной составляющей реакции РХ одного из упоров, которые удерживали бы тело 3 от перемещения, от относительного перемещения С1 тела 1. Так, тут даже три задачи. Вот уже вторая. Вот это первая задача. Предполагая завис... определить зависимость между С3 и С1Р. А вторая задача, подзадача первая, это что определить реакцию упора, если бы он был в зависимости от относительного перемещения тела s 1 То есть, во первой задаче, когда тела приходят в движение, плоскость, будем считать, она абсолютно идеально гладкая, то есть, никакой силы трения не возникает. А во второй подзадачи, вот здесь, тут ставят какой-то упор, соответственно, упор начинает реагировать. Ну, или с двух сторон, если тело движется влево. Дальше Вторую подзадачу мы рассмотрим позже. Давайте посмотрим сюда известные. М1, М2 в задаче масса тела 1, М2, масса тела 3, центр масс С3 по отношению к телу 3 не перемещается. Так, то есть центр масс является фиксированной точкой. Дальше РР, радиусы больших и малых окружностей тел 1, и 2 или звеньев А и Б. В нашем случае РР ⁇ это вот эти две окружности. РР. Вот оно. Явно ну, дальше, что альфа и бета углы наклона граней призмы и лент-транспортеров, F-сцепление, F-коэффициенты трения покоя, трение сцепления и трения скольжения. Соответственно, принимаемые одинаковыми во всех вариантах. То есть коэффициенты трения даны. Здесь имеется в виду трение между, это во втором случае, то есть оно нам сейчас не понадобится, предполагаю трение. Это для второго случая. Дальше, что S1, относительное движение, R, это индекс релятив, то есть относительный. Uh... Уравнение движения, то есть в относительном движении первого тела, его относительное движение относительно вот грани третьего тела, Дано, то есть это считается известная функция, непрерывная и возрастающая функция, ее производная тоже непрерывная и возрастает. Качение тел проходит без проскальзывания, это вот это качение нити невесомой и не На схемах 1, 2, 3, в отклоненных от начального положения, показано относительное перемещение с 1 S2 тел и предполагаемое абсолютное перемещение тела с 3 вот в данном случае вот S3, вот S1, вот S2 показано. Выход относительно движения. Далее, необходимые для решения данные приведены. Масса из U4, если такая есть, пренебречь. Ну что ж, и вот пример нашего выполнения задания. Давайте тогда запишем эти данные сразу. У нас дано, что там массы 1, 2, 3, RA к RA, отношение альфа, β, f цепления. F. Ну что ж, давайте попробуем начать решение нашей задачки. В этот раз мы приступаем к решению задачи D7. D7, теорема о центре масс, строго говоря, она называется о движении центра масс, о центре масс материальной системы материальных точек или как ее называют механической системы теперь значит что же нам дано мы опять вот разбираемся вот сейчас мы разбирались с тем что у нас дано и с тем что требуется найти и заодно думали что же мы можем применить при решении чем удобно конечно ученичество то Мы знаем, собственно говоря, все. Вот мы прочли, что нам дано, что требуется найти. И, в общем-то, решение мы тоже знаем. Мы будем применять э, теорему о центре масс. Ну, давайте продолжение, зап запись данных мы проведем в следующем фрагменте.